Сегодня с вами Ивана Богданова и я представляю вам маркетинг компании Stepion. Работает эта компания на рынке с августа 2017 года. Находится она и зарегистрирована в городе Киеве. Работает в криптовалюте Ethereum. Итак, посмотрим же, как же можно в ней заработать вторую по популярности криптовалюту Ethereum после биткоина. Линейным маркетингом и бинарным маркетингом представлен весь маркетинг-план. Имеет всего 6 уровней. Итого, заходя на первый уровень линейного и бинарного маркетинга, вы оплачиваете 0,6 этериума, это на сегодняшний день не более 900 рублей, и получаете реферальную ссылку для того, чтобы начинать строить свой бизнес и зарабатывать. В линейном маркетинге приглашения не имеют под собой предела. Вы можете приглашать сколько угодно людей. Из каждого приглашенного сразу на ваш кошелек будет идти процентов. Это одна сотая Этериума. В бинарном маркетинге достаточно пригласить всего двух человек. Достаточно пригласить двух человек для того, чтобы начать двигаться дальше. Эти два человека каждый должны пригласить по два. И так далее. Весь бизнес построен на том, чтобы пригласить двоих человек, участников данный проект, проследить, чтобы они пригласили по два человека и так далее. Не нужно приглашать в данный проект тысячу людей. И в конце я покажу, почему, сколько можно заработать, пригласив в проект всего два человека. Первая бинарная площадка, она ограничена и имеет всего 14 мест. 14 человек будет у вас участвовать. Это не только ваши люди, это люди ваших людей, и все вместе это командный бизнес. Вы закрываете данную площадку и получаете 4 десятых этериума. Из этих 4 десятых этериума 5 сотых этериума уходит на реинвест. Что такое реинвест? «Реинвест» — это ваша площадка, подключается снова и работает уже без вашего участия. Когда на этой площадке каждый из участников закрывает по 14 человек, у вас автоматически срабатывает «Реинвест», и вы получаете доход в количестве 0,04 этериона. И это продолжается снова и снова, что является пассивным доходом от одного раза построенной структуры. С этих же денег, заработанных, вы проплачиваете уровень 2 и бинар второй. Итого у вас остается чистыми от матрицы, линейку мы рассмотрим позже, от матрицы у вас остается 15 0,15 этериума. И вы переходите на второй уровень. На второй уровень вы уже приобрели линейный и бинарный маркетинг. Здесь уже в матрице участвуют 30 человек. По заполнению матрицы вы получаете 2,4 итериума. Из них 0,15 уходит на реинвест и 0,25 и 1 Ethereum уходят на приобретение третьего уровня. И у вас чистыми на руках остается 1 итериум. Третий уровень. На третьем уровне бинар маленький, такой же как на первом, в нем участвует всего 14 человек и по его закрытии вы получаете 8 этериумов. С них один снимается на реинвест, 0.5 на покупку четвертого уровня линейки и 3 этериума на покупку четвертого уровня бинара. Итого чистыми на руках у вас остается 3.5 этериума. На четвертом уровне бинарная площадка представляет собой опять 30 человек. По ее закрытии вы получаете 48 этериумов. Из них 3 этериума уходит на реинвест, 10 на покупку линейки четвертого уровня и 15 на бинар пятого уровня. После всех выплат чистыми на руках у вас остается 20 этериумов. На пятом уровне те же самые 30 человек в бинаре участвуют. По ее закрытии вы получаете 240 этериумов. Из них 15 на реинвест, 50 на покупку 6 уровня и 75 на покупку бинара 6 уровня. И чистыми на руках у вас с 5 бинара остается 100 этериумов. На 6 уровне также участвуют 30 этериумов человек в бинаре и по закрытии шестого уровня вы получаете 1200 этериумов. С этих 1200 этериумов у вас снимается только 75 этериумов на реинвест. Снимаются они автоматически, вам самим за этим следить не нужно. Итого вы получаете 1125 этериумов на свой личный кошелек. Смею заметить, что в данном маркетинге у вас свобода, смотрите, первый уровень вы можете купить, второй свободно можете купить. А с третьего уровня у вас начнется уже, деньги будут замораживаться на, и сохраняться. Здесь вы можете как заработали, так и выводить с первого уровня и со второго. А с третьего у вас будут накапливаться денежные средства для перехода в четвертый уровень. На четвертом уровне также замораживаются средства для перехода на пятый уровень. Это сделано для того, чтобы вы случайно не просчитались, не пообнадеялись. Это бизнес, и чтобы сократить риски и продвижение равномерное по всем уровням, это сделано для вашей же личной безопасности. Давайте посмотрим далее. Итак, 1125 этериумов можно заработать на бинарном маркетинге. Сколько же получаем мы по линейному маркетингу плюс 1125 этериумов? Будем смотреть, исходя из того, что каждый человек приглашает по два человека в линейный маркетинг. Вы пригласили всего двоих людей, и в линейном маркетинге вы заработаете 4 доллара или 255 рублей. Ваши двое человек приглашают еще по двое, и на вторую линию у вас уже покупают 4 человека. Второй линийный маркетинг, и вы зарабатываете 40 долларов или 8 тысяч рублей. Эти четверо приглашают еще по 2 человека. Итого третий уровень у вас купят 8 человек уже. Эти 8 человек вам принесут 2 этериума, 400 долларов и 81 тысячу рублей. Эти 8 человек по 2. На четвертой линии 16 человек у вас уже приобретает четвертый уровень. И вы зарабатываете на линии на маркетинге 8 итериумов. Что в долларах составляет 1600 долларов или 327 тысяч рублей. Это уже ощутимый результат по закрытии четвертой площадки. Количество участников. Посмотрите, не очень большое. Сюда абсолютно не нужно приглашать тысячу людей. Достаточно для такого заработка пригласить двоих. И чтобы эти двое также пригласили всего по два человека. Пятая линия уже у вас приобретается 32 людьми. И заработок составляет 320 тетериумов. В долларах это 64 тысячи. И 13 миллионов – это в рублях. И на последний, шестой уровень, у вас приобретает 64 человека. Эти 64 человека, а мы знаем, что на шестом уровне линейка стоит 50 этериумов, они вам принесут 3200 этериумов или 647 тысяч долларов неплохо согласитесь начать с 900 рублей пригласить всего два человека и заработать без малого так 4300, четыре тысячи четыре тысячи три с половиной тысячитериума 4000 этериума минимум что можно заработать а теперь умножьте это все в рублях и получите 144 миллиона это с линейного маркетинга и 1000 1000 это порядка 5 миллионов этериума вы получите вот так с 900 рублей до 150 миллионов можно тихо, спокойно зарабатывать. Присоединяйтесь. В проекте существует бесплатное обучение, вебинары. Вебинары проводят спикеры проекта, поэтому вам останется только работать со своими двумя лично приглашенными людьми. Добро пожаловать в проект!